Поехали. Mm. Так, пришла новая коробочка. Тут даже ключик есть. Для того, чтобы все быстро открыть. Упаковка впечатляет на самом деле. Ожидаешь. Просто какую-то запечатанную а-ля а Алиэкспресса. Тут все фирменно. С инструкцией. На общую же бежать мне кажется. Не знаю. Интересно, за руками наблюдать. Ты подойдешь, когда я откручу. Внутри кадровый монтаж на самом деле. Когда с тяжением по две секунды, по четыре толка, дать после этого можно. Сыроварня SIR 3 в ком, только лучшее оборудование. Ну, смотрим, что внутри. Так, как обещали, сыроварня, инструкция по эксплуатации. Это тут мои данные. Я так понимаю, это мешочки. А, это пресс собрать будет, нужно будет. Помешивающее устройство, лопатка, внешний датчик температуры, отверстие под внешний датчик, галочка стоит испытание работы приводов носителя, но это вот и какая-то история, я так понимаю. Так, вот это я. Обнимай. Опа, красота. А вот и нож левый, потому что это похоже на нож. Это нож левый для нарезки. Весь струны, как мы тогда событием, то мы снимали сироту. пармезан, Тут так можно играть. Вот. все, что нужно было в конфетке, все есть. И тут еще внутри по идее эти мушки должны быть Выглядит это вот так вот такой котелок красавица это под пресс- формы я так понимаю молодец приматов конечно все везде фирменно как я люблю свои уже Закипки везде ставят. Это красиво. Это мешалка. А этот датчик Темпера тер... термометра. Так вот такой -то. Все, теперь, как говорится, приходите девки с гусем и закусим. Выпивка будет, свой сыр будет. Да?